I'm Сегодня-завтра, но уже взорвется и все, хана. Hey, Просто бахну этой штукой. И видимо беседа была продуктивной. <звы> так, ребят, какая у меня теперь задача? Мне нужно выгнать Теслу, выгнать Dodge. <звы> а потом загоняю вот эту малышку на самый нос, как вы помните, там как раз для нее место предусмотрено и, собственно, в обратном порядке загоняю кстати, ребят, помните, я герметиком намазал нифига не держит этот герметик, хотя он высоких температур не знаю, может быть, он наоборот создает какие-то щели, через которые все масло у меня выливается. За это на и могут остановить и дальше не разрешить ездить. Out of service это называется. Поэтому это нужно срочно исправлять. Сейчас, наверное, в Лос-Анджелесе куплю вот этот хаб, куплю новую прокладки, и уже все новые поставлю. Скорее всего, вот этот хаб, он просто уже какой-то такой поврежденный, может быть, от перегрева. И там имеются щели. Наверное, так. А может быть, зря я, зря я герметик положил, надо было просто на прокладку. Ну, да ладно. Ребят, смотрите, трейлер, кархоллер. Видимо, автомобиль какой-то загорелся, и пошло все это дело на другие автомобили. Смотрите, как много автомобилей. Смотрите, половинку он успел отцепить, водитель, а следующую половинку уже, к сожалению, нет. Трейлер вот сгорел, и вот его погруж... на погрузчик такой ставят, забирают. Да, страшные дела, конечно. Машина так замкнет, какая-нибудь старая, самоделкина. И вот такая ерунда может случиться. Всем привет! Познаете Женьку? Помните этого парня? Мы с ним познакомились. Женькой в... в марте, наверное. В марте Евгений приезжал в Турцию, причем ты специально ехал в Турцию, да? да. Ты говорил о том, что он специально, специально приезжал в Турцию, чтобы познакомиться с нами, с, со мной, с ребятами, которые были со мной, пообщаться. И, видимо, беседа была продуктивная. Если мы сейчас где находимся вообще? Где мы находимся? В Техасе? Потом мы с Женька ездили в на Кипр. Мы вдвоем ездили на Кипр, отдыхали там. Мы с вами вам видео тоже снимали. Ну, короче, вы помните, кто, что это за человек, откуда он. Ты из Екатеринбурга, правильно? Да. В общем. Да. да. И все, ребята. И вот сейчас он оказался здесь. А -а -а, прилетел. Я позвонил ребятам. Блин, ребята, спасибо вам большое. Женька с Алексом. Вообще молодцы. Молодцы они. Да, молодцы. молодцы. Помните, ребят? я вас знакомил с белорусами? Белорус вообще. Мне пока плохих людей. Белорусов. Не попадалось. Наверное, они работают на Лукашенко, эти люди. Ну, короче, Женька со своим другом. Я им позвонил, говорю, слушайте, у меня друг прилетает, помогите, пожалуйста. Они забрали Женьку, отдали ему работу, Попробуй, обеспечили да. да, жильем на первое время. Ну, короче, очень-очень так, это, по-пацански, знаете, отнеслись. Без проблем все. Потому что ребята понимают, что сейчас они мне помогли. Завтра я помогу им. И, собственно, мы об этом с ребятами говорили. Забыл я да, с ними встречу записать. Вот только вчера да, мы с ними встречались. Позавчера общались. Так что, ребят, спасибо вам большое. Будем помогать друг другу. Я думаю, что иначе нам и не выжить в новой стране. Правда? Я рад, что вот наша такая компания образуется Скоро еще наши ребята приедут, наши соотечественники, мои друзья Так что хорошие люди должны быть, должны быть вместе, держаться вместе Так что сейчас мы куда едем? Я подобрал Женьку, забрал его Мы, знаете, по моему, по моему решили сценарию пойти Помните, когда я только прилетел, я тоже на пока катался пассажиром Обучался, смотрел, что к чему раз... Спрашивал, все узнавал Так же и Женя сейчас спрашивает, узнает Направляемся мы куда мы направляемся вообще? В Флориду, Да во Флориду, да. во Флориду направляемся лето. покупаться хотим в океане, потому что Женя попробовал Лос-Анджелеский океан, ему не понравилось, да? Не понравилось, так что едем Фолодно, во Флориду. Не готов. Да, едем во Флориду и будем налаживать жизнь. И все обязательно будет хорошо. Главное с позитивом, да? Мы с позитивом жалп. относимся, сто процентов. Ребята, вот приходится чем ночью заниматься ночами. Короче, так и течет, ребята. Вот этот oil hub. Блин, похоже, сюда кто-то хочет заехать, что ли? Короче, сегодня зашли, ребят. Да, блин, вот эта фигня вообще дешевая. На строк-стопах это может стоить долларов 70. Вот это вот называется Oil Hub. Да, запасной. Мы купили также сразу новую сюда прокладочку. А там она стоила 12 баксов всего лишь, представляете? Блин, вот чувак, там мест куча, не этому надо сюда залезть, где мы ремонтируемся. Он, ну, конечно, на это право имеет, но просто как бы не по-христиански сейчас, Я бы так не сделал. Да, сейчас маслица у нас потечет, поэтому мы аккуратно вот такую штучку приготовили, чтобы это масло сюда слить. Кстати, болт выкручивается, который я отломал, помнишь? Идет. Прикинь? Mm -hmm. Я там болт, ребята, один переусердствовал, закрутил сильно. Париж, чтобы тебе на ногу не наехал. Масло горячее, поэтому надо руки не обжечь, а вот этот болт надо будет выкинуть. Я его перетянул, и он где-то треснул. Все то масло мы оттуда извлекаем. Во-первых, чтобы не накосячить на парковке, не хотелось бы, знаете, нас А во-вторых, чтобы это масло сохранить, потому что оно новое, хорошее масло. Просто чувак подошел, говорит, блин, ребята, водила свиньи. Просто водил, ребят, подошел, говорит, чуваки, извините, говорит, я, ну, просто это, говорит, самое удобное было место, поэтому я здесь стал, простите, пожалуйста. Если, говорит, помощь нужна, мне да не нужна. Не, вам точно помощь нужна? Если что-то нужна, вы скажите. Понял, ребят? Короче, ребят, я сейчас подходил, и болты были ослаблены. Знаете почему? Потому что на станции их, их смазывают специальным таким герметиком, который ты закручиваешь, он там пристает и больше не откручивается. Вот такой герметик я сейчас пойду и куплю на трак-стопе. А еще, ребят, одно колесо стерлось. По всей видимости, сегодня мы на каких-то таких, знаете, перекрестках небольших разворачивались. И если ты разворачиваешь на большом трейлере, на таком, где колеса огромные, то ничего не будет. А сегодня была очень такая Температура жаркая, градус 45, и, видимо, колеса еще на ходу нагрелись, и я взял, развернулся так. Я стараюсь, радиус всегда большой брать, знаете, но в этот раз поленился, и надо было по перекрестку, перекресток к объехать. А я взял на u короче, сделал на перекрестке разворот, и шина одну прям съела, одну часть прям сильно. Поэтому я сейчас остановился на этом тракстопе, где имеется, ну вот, как вы помните, вот это вот штука, да, которая завтра нам будет опа, а что, не открылись что ли? а ну, пойду посмотрю, я потому что здесь был, они закрыты были первый раз, ребят, даже подозритель зашел в эту контору, ну лас, вы знаете, я вам вот еще раз уже показывал, и ребята такие классные оказались, не знаю, как они будут работать, может плохо такие, да-да, чувак, а, босс, босс такие мне говорят, да, босс, все, без проблем давай, давай, какая та, какая шина где, какая сторона знаешь, знаешь, все, давай, у нас сейчас один человек сейчас в 12 другой на балансировку подъедет давай, мы тебе после 12 ночи позвоним а уже 11, пока мы сейчас повозимся, пока в душ пока заправиться можно еще заехать а, и уже собственно можно и заезжать к ним, так что нормально сегодня все сделаем, завтра с утречка пораньше бах и погнали короче, ребят, Женька пока занялся тем, что брызговик чинит мы как-то наехали на какое-то препятствие, и брызговик, короче говоря отвалился, смотрите, я решил масло старое не заливать, ну нафиг, правильно смотрите, вот так вот я ойл прикрепил все отлично специальным клеем смазал резьбу чтобы она больше не откручивалась, потому что здесь и в, в масло было, да, в резьбе, соответственно, оно легко закручивалось. И плюс еще нагревается, поэтому болтики откручиваются. И все это дело приводит к тому, что сами видите чему. Поэтому сейчас новенькое масло заливаю и будем пробовать. Нульцевая, смотрите, какая красота. Вот здесь тоже сейчас все вытру тряпочкой. Асфальт все протру и будем проверять. О, кстати, ребят, хочу вам продемонстрировать, каким образом колесо стерлось. Здесь все как новенько, видите, везде хорошо. Во! Вот здесь видите корт, что это произошло, непонятно, но я подозреваю, что где-то я, как я вам объяснял, Вот видите, вот здесь вообще лысая, вот здесь вот тоже лысая с краю, корт торчит. Сегодня-завтра она уже взорвется и все, хана, поэтому вовремя, то ли такое колесо бракованное, Самсон какая-то фирма, хотя я все время брал по рекомендации, всегда старался брать хорошие, дорогие шины, ну да ладно. Ребят, в общем то так нормально поработали, часа полтора, наверное, вокруг трака бегали. То зеркало, знаете, боковое я купил, старое отломалось, поставили. То бампер прикрутить, открутился, то вот эту прокладку поменять с хабом, масло залить. Пока ты едешь, и новый трак тоже будет приходить негодность. Где-то что-то откручивать, само собой, то есть этого тяжело избежать. Вот примерно так, а шины все и не звонят, представляете, сказали, что мы сейчас позвоним. Помните, как я оптимистично был настроен? Да-да-да, мы сейчас позвоним, сейчас вот один заедет трак, в итоге другой, и все тот же трак стоит, они вообще ничего не делают, и, похоже, уже время пол первого, спать хочется. Идем сейчас в душ, и, наверное, блин, ляжем спать, а завтра сразу же будем шины разбираться. В принципе, особо торопиться некуда, все нормально, все под контролем, машины подождут, главное, чтобы никаких приключений не случалось на трассе, они нам не нужны, их нужно избегать вот таким образом заблаговременно все делаем. В общем, ребят, приехали выгружать Ferrari, который забирали в Лос-Анджелесе, но прежде нужно выгрузить Tesla, поэтому выгружаем. Теслу? Ну, как ребят покажу машину спрашивали. Теперь у меня есть оператор, поэтому показываю. Один раз оператор уйдет, больше не покажу. Раз. Это самая широкая машина, то есть шире машин не бывает. I'm uh, changing my tire yesterday on the last but today the same. Uh tire is flat. Right. I don't know what happened. Alright, uh we look back up this morning? Alright, I'll call you soon I can, right but know what time you can come? I don't. How many person before? Yeah. Four. Four? Thank you. Вот вам и пайлот, ребята. Сколько это времени убивает, черт возьми. Короче, поменяли шину, а сегодня она распортировалась, опять висит. Я говорю, вот чех, ребят, вы мне вчера только это делали, и опять это ерунда. Ну, что делаешь? У нас много народу. У нас много народу. Четыре человека до тебя. Я говорю, да просто накачайте. Нет, нет, нет, это невозможно, это невозможно. Выезжай. Я сейчас с утра заехал сюда задом. Он видите, мой тракт стоит. Я сюда задом подъехал. Не-не-не, толпой набежали все. Понимаете сами, кто, кем являются. Толпа набежала вот здесь. Не, не, не, ни в коем случае, ни в коем случае. Нельзя. Да накачайте, просто попробуйте хотя бы. Не, не, не, не, не. Вот видите, та же самая шина разбортировалась просто. Просто разбортировалась. Но ну, вряд ли, конечно, просто получится накачать. Но сейчас надо попробовать во всяком случае. Есть у меня кое-какие методы. Уже подняли колесо. Пустили ремень по кругу Пытаемся накачать По-хорошему бы репель, конечно, снять, чтобы быстрее катался По кругу пропускать, ничего не сделаешь По-хорошему бы такой бывает бачок, воздух резко подаешь, Ну, либо дедовским способом По кругу бензином, да? Ага -а -а. еще попробую поджать Короче, ребята, приехал к Мексам, и просто, вы не представляете, кто-то, еще, если у меня в комментах будет писать про Мексов что-то плохое, я буду вас атакировать. Не позволю Мексов обижать. Короче, они вообще красавцы. Мы приехали к американцам, потом к еще одному Мексу приехали. К американцам, американцы, ой, у нас очередь, долго ходит, короче, просто невозможно их дождаться. Поехали следующий, там мексиканец был, но он маленький, машин но он нам помогал очень сильно, помните, куда мы сейчас подъезжали? Он нам помогал, стараться, но он маленький, машинчик у него нету вот этого Air Tank, или, я не знаю, эр, эр, ну, резервуар, типа, знаете, который открываешь там шаровой экран, он бах, быстро дает давление. Я думал, ладно, поеду дальше. И прямо сейчас заезжаю в какую-то станцию, приехал и тут мексиканский огромная станция, куча траков, и они просто, и бабы, и мужики, все бегают, все что-то чинят. Я говорю, чуваки, можете сделать, что сделать? Я говорю, здесь надо просто давление дать большое, потом накачать, подкачать, проверить. И если не течет, то все, я поехал дальше. Все без проблем, бабы, две бабы вышли такие мощные, здоровые. Мне кажется, они мне по счетчику дадут, если это сотрясение мозга минил. Все, все сейчас сделаем. быстро, быстро побежали. Понимаете, вот, вот как надо, бабки делать, вот так надо работать, не как американцы. 10 долларов в час ему платят, и он будет эти 10 долларов отрабатывать. Я не знаю, эту шину будет менять 2 часа, потому что он 20-ку заработает, да? Ну, не 10, ему там 15 на самом деле платят. Он вчера нам 2, 2 часа менял шину, 15 долларов в час, если он получает, 30-ку он получит. А с меня взяли 40, то есть компания что, 10 что ли только заработает? но это же не мы сами. в России такое невозможно, это ну, убыточная компании не нужна нам такая компания, правда? А вот Мексы, они так не работают, они, они понимают, да, все, все, деньги, деньги, деньги, лучше сделать за час, пускай за два взять. Они понимают, что водителям надо надо ехать дальше, надо бабки зарабатывать, но мы не можем стоять и ждать полдня, когда вы поменяете шину за 40 долларов. И Мексы вот в этом плане, они молодцы, что в прошлый раз однажды я к ним попал, просто их не так много. Ребят, вот как это происходит, вот такой пистолет есть, видите, он прям как пистолет даже сделан с курком. Это не самодельная, а именно заводская ерунда. Сейчас он наберет в него воздух, и потом он там шаровым краном резко откроет его, а нет, пистолетом он нажмет кнопку, ну короче, и воздух должен туда прийти в большом количестве. Это все И мы, ребят, сколько, блин, с тобой мучились, да? Мексы молодцы, но это не мексиканец, но это контора мексиканская, ребят. Они, естественно, лентяев не возьмут сюда. Блин, ребят, это, конечно, офигеть. Молодцы. Просто бахаем этой штукой. Потом еще клеем намазали, потому что все равно протекало. И говорит, денег не надо. Я пошел в офис, говорит, ничего не надо. вернее ребят, так не делается. Двадцаточку дал мужичку, который сделал. Радостные такие. Что, поехали дальше? Ну, ребята, вот мексиканцев похвалил с одной стороны, а с другой стороны не похвалил. Но ну, это, в принципе, со всеми бывает. Взял чувак, выехал со своей тележкой, просто нам закрыл полосу целую. И сзади, смотрите, огромное количество автомобилей. Но там у них красный, понятно, там шлагбаум красный. А мы, те, кто можем повернуть направо с этой полосы, просто стоим и... О, зеленый, наконец И ждем, когда этот чувак... Я, кстати, пристегл, я сейчас отстегнулся, хотя пойти. И сказать, давай назад сдавай, потом я думаю, будет как-то по-русски на разборке идти. Не буду. Сдержался, себя даже ну что, ребята, забираю в автосалоне Chevrolet Corvette 2021 года, клиент уже ждет его во Флориде, волнуется, переживает, спрашивает. К сожалению, я припарковался, конечно, не очень удачно, видите, там одностороннее. Круг делать очень большой, но сейчас постараюсь как-нибудь задом, когда машин будет поменьше, может быть, может быть, что-то и получится. Сейчас мне эту тачку выгонят сюда. Женька пока открывает весь трейлер, в общем, готовит, подготавливает. На Гидравлик, он работать не научился еще, но всему свое время. Спасибо. Ребят, сказали, что mail, оп, oh, пожалуйста, mail mailbox у меня тут куча писем, а вот это мой чек. Ну жара! Вот, ребята, я и подъехал за автомобилем ST5, Только просто S добавлено, я же сказал. Ну, наверное, двигатель какой-то. Hello. Good how are you? Good, good. Uh, Need your full name and sign. Okay, no problem. Okay, thank you. You're welcome. Блин, Короче, ребят, в какой-то деревню приехали. Надо забрать Шевроле Камри что угодно года. Здесь просто поля и вот какой-то домик здесь есть. Клин говорит, я сейчас подъеду и привезу вам автомобиль. Ждем, когда он привезет. привез на Манхейм автомобиль вот этот сказали, могу припарковать где угодно одно удовольствие, ребят, парковать машины аукцион окошко закрываем так, машину доставил все, погнали дальше, ребят Два, ребята, забираем. Ребята, тачка вообще супер низкая. Здесь реально только двое ее грузить. Тяжело было. Вот, видимо, имя гонщика. Чистенькая вся, красивенькая. Супер облегченная. Смотрите, даже крыши нету. Просто карбон, видите здесь? Такая вот рама внутри сделана. Вообще облегченная. Все обшивки сняты. Здесь просто как на ладе калини Такая супер тонкая. Тонкий пластик. Такая вот тачанка, ребят. А, а руль как на... на Что это значит? На самолете. Слики, это значит... Самый, Слики, это да. на Ребята, ну что, с утра пораньше мы приезжаем забирать Порш 911 2005 года выпуска. В частный сектор вот такой. Не развернуться, но как-нибудь будем справляться. Вдвоем попроще в этом случае, поскольку если ты заезжаешь какой-то тупик, то есть возможность... Второму человеку проконтролировать выезд обратный. Пока еще прохладный кайф, да, загружать? Утречком хорошо, ребята, здесь деревьями все закрыто. Ждем, сейчас подъедет Porsche 911 2005 года. Там у него, к сожалению, невозможно проехать гейт. Мы просто вот так вот разложились, конусы выставили, аккуратно правой части прижались. Все, сейчас его кидаем на второй этаж, потому что все-таки Porsche 911 полегче, чем в Lamborghini какой-то там. А ламборгини кинем вот сюда на первый этаж, сейчас поедем его заберем. И в принципе все, мы готовы. Мы полностью готовы выезжать на Флориду. Юджин. Хорошо, я a вы знаете, что это Lamborghini. Да, 8 11. Lamborghini. А здесь? Короче, ребят, смотрите, подхожу к чуваку, говорю, подвинь машину. Где у меня, где у меня это, кто кинул? А, вот. Говорю, чуваку говорю, подвинь машину Нет, нет, я не могу, нет Между тем, ребят, парковок нету Просто на стоянке И просто какой-то чувак Почему? Вон место Нет, я говорю, не могу, Маша Просто дурака включает Умираю, его сейчас запишу на всякий случай Мало ли, смотрите Вот здесь сколько места, видите? То есть здесь на трака Вот здесь на целый трак И он говорит, нет, я не буду Я не буду двигать Блин, а я, видите, я здесь, даже если я умещусь, я впритык. Он просто будет потом выезжать и меня зацепит. А он. И главное, они два сидят вдвоем. Он и ку-драйвер. Два води... водителя и его помощник. И нифига не могут сделать ничего, понимаете? Какого черта, почему такое отношение? Я вообще странно, ребят, не понимаю. Чего людям плохое настроение сегодня, с какой стати? Why you can't move your truck? Ай? <реклама> Why you не move your truck? I put a yard. You put a I can show you how we can do it. I can show you. Why? You have a space on the right side and left side. Can you move your truck please? You drink? You drink? Yeah, I will police, no problem. Yeah. You look like drunk. Can you move your truck? Yeah, can you move your truck? You have a space on the right side and left side. No parking, allá. no parking. Wait. Andre parking, parking. No, no, no. No. I, no. I checked, no parking. No, no, no, I checked before. Only pay. You, you have a space on the right side, you see? Right side and left side. You need a little bit more. Just a little bit more. Ты мне сейчас позвони по телефону. Я жопу его здесь ставим, короче, его перегородим тогда. Вот здесь вот жопу туда мапляется. Не хочешь, не хочешь, считай. Его налить? Не, не могу. Но ты... Ага. Эй, коллега, пожалуйста! Я не Окей! Я не топ! я не коллега! Я не хочу... Нет, проблема! Короче... Да, uh... ah, сейчас он уберет. Короче, просто какой-то идиот. Мужик, ребят, не знаю, поняли вы, не поняли, что он говорил. Он наполовину мексиканском, наполовину... Ну, на испанском, наполовину на английском, на русском что-то там даже говорил. Он говорит, ну, я так понял, возмущение, типа, ты должен был сказать, он же говорит что там, ты должен был сказать, коллега, коллега, плюс, плюс, коллега. То есть я должен, понимаете, я спрашивал, но я спрашивал без уважения, надо было с уважением, хотя вы слышали, ну, короче, бред, я не хочу даже это вообще об это обсуждать, как бы мусолить. Такая тема, ребят, просто, знаете, вот, вот такие вот водилы бывает Непонятно, что, может, заработок плохой, заказа может быть не был, может, диспетчер на него накричал или поругался с женой, не знаю, просто жизнь не удалась, но какой-то, какой-то, Грустный мужик, хмурый сразу, говорит, я не знаю, я ничего не знаю. Ну, как не знаю, но сейчас ты пропустил, в следующий раз тебя пропустят. Да и вообще некорректно на полтора места вставать, правильно, ребят? Мы же не в России находимся. Так что ладно, идем купаться, умываться и спать завтра. Завтра уже будем в Флориде, купаться в океане. Мы-то люди веселые, счастливые. У нас все отлично, правильно, Жень? Да, правильно. Женька первый раз в океане искупается, хотя ты уже в Лос-Анджелесе был, но да, там, там ноги помочил, ноги помочил там холодно очень. Так что, ребят, едем в Майами, встречайся в Майами сами. Скоро, кстати, наш друг, не говорим пока имя, да, наш да. друг приедет, мы тебя ждем, никнейм этот, No name, no name. мы тебя ждем, никнейм. Uh, давай, до встречи, океан идем проверяем и приезжаем уже вместе, купаемся и наслаждаемся. Пока.